Ты находишься в цирке и наблюдаешь за серией номеров, в которых люди выполняют невозможные действия. Человек, который глотает и дышит огнем. Клоун, который может извергнуть изо рта любое насекомое. Прекрасная дама с распустившимися цветами в волосах, зачаровывающая всех зрителей. И тут на крутой рампе устанавливается большой мотоцикл, и вдруг он спускается с рампы и летит к вам с невероятной скоростью. Бежать некуда, вы смотрите в сторону и видите человека, который растягивает рот во всю ширину автомобиля. И проглатывает его. Он смотрит на вас с ухмылкой, растянутой от уха до уха и говорит. Надеюсь, вам понравилось шоу. Привет всем! Сегодня я представляю вам объект класса Евклид SCP-2094. SCP-2094 также известный как Моторот, который по состоянию на текущий год принимает облик европейского мужчины лет 40. На его верхней части тела есть несколько татуировок, изображающих церковные сюжеты. Он говорит по-английски, а точнее с нью-йоркским акцентом. Он также хорошо владеет искусством жонглирования. Все это звучит вполне на. Нормально, как у любого человека, с которым вы столкнетесь по дороге за продуктами, пока он не растянет челюсть и не вытянет мышцы лица в любом направлении на расстоянии до двух метров. Вы можете содрогнуться, представив себе, что сами совершаете такой подвиг. Ужас. Но для 2094 это также безболезненно, как дышать. Это происходит потому, что 2094 является объектом аномалии, возникающей в его ротовой полости, которая позволяет ему перенаправлять себя любую физическую материю, попадающую в рот, во внепространственный орган. Поскольку нет предела тому, сколько 2094 может хранить в себе, вы будете удивлены тем, что фонд нашел спрятанным у него во рту. От таких маленьких вещей, как зажигалка, до таких огромных, как целый, полностью исправный спортивный автомобиль. Кроме того, все эти предметы нисколько не утяжеляют 2094. Почему 2094 называют мотород? Потому что он много говорит. В общем, послушай, у меня есть фантастическая идея для цирка. Так что я хочу, чтобы ты и еще один человек просто потянули мой рот, а потом пустили машину. Клянусь, я извергну рой пчел тебе на лицо, если ты не успокоишь свой моторный рот. О боже, я виноват. Наверное, слишком много говорю, но мне очень нравится, как это звучит. Моторот, моторот, моторот. Ох, как бы меня теперь звали без тебя. Может, заткнешься? Он также показывал трюки, где огромный мотоцикл пролетал над рампой и залетал ему в рот. Подходящий трюк для его имени. Что касается порядка его содержания, в общем, он остается в комнате одного из учреждений фонда. За ним ухаживают и выдают некоторые предметы роскоши под присмотром персонала фонда. Он не был захвачен, но и не сдался фонду. Как же он здесь оказался? Его отправила в фонд его семья. Ну, не его настоящая семья, а его семья из цирка беспокойства 2094 родился и вырос в неполной семье его отец ушел от них еще до его рождения в отличие от 2094 его мать была обычным человеком и ненавидела его после того как она заметила что 2094 может совершать нечеловеческие действия широко раскрывая рот как ребенок монстр который может проглотить взрослого целиком она заперла его дома боясь что он поглотит другого человека если его выпустят во внешний мир в ответ 2094 страстно возненавидел свою мать он использовал свою урожденную способность чтобы мучить ее иногда он тайком уходил из дома и приносил в пасти лесных существ таких как змеи и пауки и выпускал их в доме кроме того несмотря на свою робость 2094 был хитрым пользуясь своей детской невинностью он подходил к матери с одной из тех очаровательных у улыбок восьмилетнего ребенка, а затем выплевывал пару дюжин крыс на колени матери. Но однажды ночью, когда мать 2094 спала, в его окне появился человек с перевернутым лицом. «Таким уродом, как я и ты, не место в коробках», сказал он с улыбкой от уха до уха. «Наше место в мире делиться своими дарами, заставляя людей смеяться, кричать и блевать». Вместо того, чтобы испугаться при виде ужасающего перевернутого лица мужчины, 2094 обрадовался, потому что наконец-то нашел кого-то еще более странного, чем он, если не настолько же странного. «Пойдем со мной туда, где тебя будут любить сотни людей, где ты станешь звездой, где у тебя будет настоящая семья», — сказал Мэнни. Так 2094 попал в цирк, где узнал, что есть и другие необычные персонажи. такие как он, и наконец-то получил любовь, которую никогда не давала его настоящая семья. Но вскоре, по прошествии времени, 2094 заметил, что с детьми, которых привели в цирк, что-то не так. Но он думал, что это обычные дети, спасенные Менни из неполных семей, как и он сам. Что-то в его внутренностях заставляло его чувствовать беспокойство, но он не мог понять, что именно. Однажды он встретил новую участницу цирка – маленькую Девочку, которая умела рассыпаться на кусочки, а потом снова собираться. 2094 учил девочку жонглировать, и вдруг она начала плакать и сказала, что хочет домой. В этот момент он понял, что то, чего он боялся и надеялся, что это всего лишь его собственное воображение, было правдой. Мэнни забирал детей против их воли. И вот 2094 столкнулся с Мэнни. «Мы больше так не поступаем, Мэнни. Мы не похищаем детей», – сказал 2094. 2094 надеюсь что он изменит свой путь но все что получил это резкую пощечину по лицу я просто делаю то что необходимо для поддержания жизни цирка он на грани краха разве ты не видишь поверженный разъяренный 2094 знал что должен что-то предпринять он должен спасти девочку используя единственный ему способ он спрятал девочку в своем рту и пронес ее обратно домой через калейдоскоп портал в цирке через которые люди или вещи могут проходить в любую точку. И, наконец, девочка была спасена. Маленькая победа 2094 и сохранность цирка. Когда Мэнни узнал, что сделал 2094, он яростно обвинил его в предательстве цирка, своей семьи. Мэнни собрал всех членов цирка и запер 2094 в багажнике автомобиля, который вскоре был обнаружен командой фонда. С тех пор 2094 оставался в но что-то из прошлого по-прежнему беспокоило его. Ниже приведены кадры того, что произошло, когда однажды ночью он проснулся. Настановитесь, не надо, пожалуйста, не берите ничего!» – кричал он. Он крепко схватил за голову, казалось, его мучили воспоминания о прошлом. Он закричал снова и на этот раз назвал имя. «Это все, что у меня есть, Мэнни! Это все, что у меня есть!» Позже, когда его спросил интервьюер фонда, он не мог вспомнить, что мучило его во время того кошмарного припадка и впал в депрессию. Он потерял часть своих воспоминаний о событиях, которые привели к тому, что Мэнни запер его в багажнике. Возможно, в этом было что-то большее, чем просто потасовка между ними. Со временем, когда он вновь обрел свое обычное веселое настроение и игривое поведение, он рассказал интервьюеру, что также восстановил часть своей памяти, но не стал говорить о них ничего, кроме того, что эти вещи, которые он хотел бы забыть.